Прежде чем мы начнем просмотр матча, я хотел бы сказать парочку слов о наших спонсорах. Это Спортивный, Кофе 90, Бесенок, Неброска, Саша Кошелек и Вак. Огромное им спасибо за этот турнир, за 15 тысяч призового фонда в виде привилегий, которые они предоставили щедро для этого турнира. Ну и, собственно, понеслась. Две сильнейшие команды, Кучерявые Монстры и Пидерсия. В Best of 3 матче первая карта сегодняшнего Best of 3 это Тускан. Это Тускан А плюс Мидл. И вторая карта это Даст 2, b плюс Мидл неожиданно. Ну и Десайдером выпала карта Инферно А плюс middle Будет она сыграна или нет, это пока что неизвестно. Кучерявые монстры выигрывают ножи, право выбора переходит к ним. Не знаю ни один. Не вторых. Думаю, первые заберут пер... <правые>, правые заберут первое место. Ну, посмотрим, Жень. Посмотрим. Приветствую тебя. Ну и, естественно, приветствую всех, кто пришел. Карма, привет. И всем вам, дорогие мои зрители, приятного просмотра и хорошего настроения. Поехали. Раунд. Пидерсия начинает через малый квадрат. И на самом деле, зная команду Кучерявые монстры, по. Матчем 1-8, четверть финала и полуфинала, соответственно. Можно предположить, что ребята будут в атаке играть достаточно медленно и размеренно. А команда Пидерсия, в общем-то, не являются коллективом, которые будут играть э, максимально медленно, да? Но э, и такое тоже возможно. Тем более минус от э, Ромашки. Давайте я буду называть ребят все-таки своими именами. Ромашка и Ланевский. И в общем, простите, минус от него От нее, вернее, как я понял Ох ты, СКС Без шансов, хороший хэдшот Минус ромашка, один на один с Ланевским Вася находится сейчас на котах, И где-то непонятно где лежит бомба у СКС Во всяком случае ее нет Визуальный контакт Небольшая перестрелка 72 хп у игрока обороны 78 у игрока атаки Мансит от гранат. Да как дико Мансит от гранат. И СКС все-таки перестреливает Ланевского. Счет 1-0 в пользу коллектива Пидерсия. Дорогие мои друзья. Вот так вот. Вот так вот. Да. И я даже скажу, собственно, еще и вот так. Не обессудьте, дорогие друзья. Спасибо большое, конечно, Виннер, за то, что ты... Uh, успел Убрать Сие, но Я сделаю вот так <с> Так будет наверняка Как бы чтобы, чтобы не было ничего вот такого подобного uh, За спойлеры всегда на моем канале Бан Безоговорочный и без разбана Человек написал, человек забанен Это касается любого За дестру Минус... Пуся и минус СКС. Неожиданная развязка экономического раунда от кучерявых монстров. Ребята продемонстрировали себя с достаточно боевой точки зрения. Юспки у парней работают. У парней и девушки. Вообще, я так и не понял, Ромашка это девушка или молодой человек. Но вроде бы как... <coughs> как я понял со слов Ланевского, это все-таки девушка. Потому что он сказал, что она поменяла ник. Ну, а раз она поменяла ник, очевидно, становится, что это не парень, да? Так что это девушка и парень. Вот так. <coughs> Пуся с скс теперь с диглами остались. И сложно будет, конечно, здесь куда-либо открываться. При наличии девайсов игроки обороны, по идее, в принципе, даже к сайду никого не должны подпускать. СКС не делает минус, боже мой! Как же сейчас СКС заруинил этот раунд. 500 тысяч выстрелов сделал в ромашку, но убить-то не сумел. Потом крутой ваншот в Ланецкого. Но, блин, если бы смог убить, если бы, все вот было бы здорово, но нет. Не в этот раз, дорогие мои друзья. Кучерявые забирают второй и понеслась. Сервер не читает вообще. Прицел четко на голове, но сервер не читает. Фасткап. Два деглам, две эмки, как и в предыдущем, собственно, раунде. А, ромашка. Легкий. Достаточно легкий минус по СКСу. Там даже игрок атаки пикнуть особо не успел. Ну и Пуся, вероятнее всего, наверное, следом за тиммейтом сейчас отправится. Потому что здесь в упоре есть игрок обороны. Даже два, я бы так сказал, да. Ну, ромашка. Дайте ромашке даблкил. Что называется. А пусть я передумал, пусть я не выходит Такой стелс-режим своего рода у игрока атаки Ну вот вам перезарядка и выход от Ланевского Ну, конечно, очень сейчас грамотно обставили раунд э, кучерявые монстры Если выход, э, выход пошел бы с мида, то все было бы наоборот э, Ланевский отвлекал бы на себя внимание в то время, как только игрок атаки ушел бы на перезарядку, тут же появилась бы и бац, ГГ. А, но все вот так вот складывается, складывается все достаточно не кисленько. За дестру минус СКС. И следом снова за дестру, То есть Ланевский, в общем, дабл килл. Хороший прием котов. Я бы даже сказал, так скажем, бесшансовый. Кстати, кстати Выбор карты Тускан Это выбор команды Пидерсия Вот просто для понимания вам да. То есть сейчас Пидерсия играют свою собственную карту Которую они как бы и планировали играть в этом финале И играют они ее, мягко говоря, не очень круто По крайней мере начало Ну прям вот такое себе Такое себе начало Даблкил от ромашки Вот никогда нельзя выходить Стоя в линию В очередной раз Доказательство этого сейчас Даблкилл на меду Потому что игроки атаки что стояли в линеечку Правильно, чтобы игрок обороны вышел а Ему было проще убивать соперников Здорово Хорошие озвучки, бро, привет с Украины Максим Федос, надеюсь правильно прочитал фамилия Спасибо большое Приятного тебе просмотра И привет Украине На карте Пидерсии проигрывают они. Ну да, так и есть. Дабл кил. Легчайший дабл кил от э, Ланевского. 6-1. У меня появляются вопросы. Как бы вопросы к команде Пидерси, Потому что ребята очень круто играли все свои предыдущие матчи. И здесь, мягко говоря, сдают. Я, конечно, понимаю, окей, атака силь... атак слабее, чем оборона, но не настолько, чтобы 6-1. Как-то где-то надо, наверное, находить Возможности брать там. Я один, кто особо гранат не увидел, причем со вчера Нет, кстати, были гранаты Сегодня были в полуфинале На Мираже прокидывали Друг друга ребята из команды Фидерсия И команда Аркада Прокидывали прям По жести и на игре за третье место сегодня тоже прокидывали. Редко, но прокидывались. Ситуация один в один, дорогие друзья. Ромашка против СКС. И в данный момент СКС занимает позицию на котах. И как бы месть за незабудку. То есть Ромашка на миду. Пытается чекать и коннектор, и мидл. Ну, хаешка достаточно, так скажем, читаемая. Подпишусь на тебя. Буду благодарен. Спасибо большое, Максим. ХАЕшка такая, палящая контора. ну и, естественно, этими выстрелами, так называемыми э, префайрами. Простите. Игрок атаки лишь только свое местоположение выдает. Тем временем до конца раунда 35 секунд у СКСа нет бомбы. И бомба, судя по всему, лежит на меду, и именно поэтому месть за незабудку никуда не уходит с этой точки. Но тайминги, да Тайминги распорядятся таким образом Как это будет нужно Всевышнему, да И по результату Все-таки, все это время ромашка сидела И ждала, когда придет оппонент И в момент, когда она решила походить Вот просто взад-вперед вперед взад -вперед, взад вперед Походила, называется в этот, в этот самый момент пришел оппонент И на ходу стрелять это, естественно, не комильфо А оппонент стоял и легко выиграл... Да, господи, простите, дорогие друзья. И легко выиграл перестрелку. Счет в матче 6-2. Пидерси продемонстрировали нам, что они по-прежнему еще хотят бороться за победу. И мне снова интересно, почему люди в чате до сих пор продолжают голосовать за команду Аркада. Они уже все, как бы... Они заняли третье место. Первое место они не займут. Не надо за них голосовать. Все. Разбирают кучерявые монстры своих соперников. В очередном раунде это 7-2 Раунд до победы В первой половине Ну и типа пидерсия как-то мне кажется Не то что боятся Но слегка нет Нет вот той Нужной нотки агрессии Которая О которой я толдычу весь этот турнир Почему-то люди любят похолдить Но не понимают, что не везде холд работает Да, ну то есть Ну выйдите, запушьте и посмотрите, сработает это против конкретной команды на конкретной карте. Вот что важно. На дальней дистанции бешеный хэдшот от э, Ромашки. Следом тут же погибает Васил И месть за незабудку опять же на той же самой позиции, как уже такое и было. Как бы, да, и СКС снова идет к своей сопернице. Я прям просто... Просто в, теряюсь в догадках у меня дежавю. Бомба установлена. В этот раз бомба-то была у СКС. И, конечно, теперь он играет от позиции. И позиция, которой обладала Ромашка, но ну, уже как бы нет. Все, оно, то есть, потеряно, потрачено. 19 хп осталось у Ромашки, но она все-таки перестреливает. И вот он, дорогие друзья, важнейший момент. Бомба появилась на экране. Это бывает крайне редко, поэтому я считаю, что этот матч... Уже какой-то особенный, потому что на карте Тускан бомба, упавшая или установленная, не отображается вот лично на моей сборке. Я не знаю почему. Потому что мы лучше всех аркада. Нет, аркада, безусловно, я и сам в начале трансляции говорил, что я бы сделал ставку на аркаду. Но, к сожалению, аркаде не повезло, что поделать. Комментатор топ, Евгений, спасибо большое. Ну что ж, победу все-таки получили кучерявые монстры по результату первой половины. И, как вы слышали, полетела хаешка. А было бы идеально, если бы парочка флешек еще хотя бы. Хотя бы. Минус от Ланевского. СКС. Ответный фраг. И, ну, по Ланевскому, собственно, есть информация. По-моему, нет смысла сидеть э, дальше на ящике. Хаешка абсолютно совсем-совсем мимо. Ну, продолжает сидеть на ящике. Неужели, кстати... Это ведь, кстати, может сработать. Но нет, он все-таки Все-таки с него слез Хотел сказать, что это может сработать И давайте объясню почему Типа проходит какой-то промежуток времени Вы сидите и думаете угу. Наверное, он уже слез с ящика Он уже не будет там всю жизнь сидеть и поэтому вы будете чекать все, кроме этого ящика Вот, скорее всего, вот по такой логике СКС и смотрел в сторону скрипа и зелени Потенциально именно туда мог убежать игрок обороны Ну, все получилось не совсем, конечно, так, как я озвучил Игрок обороны действительно слез и убежал, и убежал совсем не туда СКС Остался один в результате <смех> Минуса по пусе. Ну, у нас снова дуэль Вот это та самая дуэль, которая Сегодня будет, судя по всему, всю карту маячить Это Ромашка против СКС СКС готовится К выходу на коты и в это же время Игрок обороны уже готовится его здесь при Принимать, почему э, Для СКС было сложно Повернуться налево, ну наверное Потому что каждый раунд к ряду э, Ромашка Сидела на меду и он уже просто думал, что да она же на меду, ну камон, все, это прям, собственно, все читаемо и очевидно Но не настолько, как вы могли бы подумать, дорогие друзья Кучерявые монстры, 9 и 3 раунда у коллектива Пидерси. Как говорил Вася, историческая... Ну да, фигня историческая, согласен Действительно, в какой-то степени так и есть, Пуся 0 на 12, это новый Хена Хена нашего, наши дни Ну что, Калаш и Эмка против Калаша и Дигла Экономика у коллектива Пидерсия Немножко подсдала И Дигл погибает СКС, выход на мидл Минус 2. Да свой. ладно, минус по двум соперникам Вот такого я, конечно, немножко не ожидал Ну, 9-4, хорошо Борется, борется Пидерсия, но видно, что в атаке, конечно, они себя не чувствуют столь комфортно Как, например, в обороне себя ощущают кучерявые монстры На мой взгляд, в обороне у Пидерсии будет чуть-чуть больше шансов на камбэк Но вообще, конечно, если до этого камбэка дело дойдет, собственно говоря Прилетает дым на мидл И таким образом игроки обороны как бы пытаются отгородиться От возможного раннего выхода от игроков атаки Но Ланевский уже забирает Пусю И это уже 0 к 14, кстати Ну, 0, 0 к 14 Хена закончил на 0,17, все помним, да? СКС Получает в голову от... Того же самого Ланевского. И это 10-4, последний раунд первой половины, дорогие друзья. Я сейчас просто вспомнил как-то... Где-то кто-то тогда... Блин, я не помню, просто СКС, но это же винтовка. В принципе. Если, конечно, здесь в этой аббревиатуре не спрятано что-то другое. Но вообще СКС это винтовка, да. И кто-то там, я помню, тогда говорил, что это снайперский... Кто-то из блогеров по PUBG тематике говорил, что это снайперский коряк кого-то там. В общем, короче, конечно, дичь полнейшая. Ну, даблкил от ромашки. В дымы-то уж ребята из коллектива Пидерси абсолютно зря полезли. Я думаю, тут прям <глупо>, глупо было даже на это надеяться. Просто типа забавно, потому что касаемо, я имею в виду... Коряка, да, почему я сейчас про, про коряк смеюсь, потому что коряк, в общем-то, это кар, да, то есть карабин, как известно, тот же самый, и снайперский коряк, это вообще, в принципе, очень прям бомба. Ну, ладно, те, кто играет в PUBG или хотя бы раз сталкивались с этой тематикой, прикол оценят, но у нас вторая половина, кучерявые монстры начинают... Начинает очень хорошо Сбривают моментально СКС, А по тут же, конечно же, проходит инфа Потому что была 2D И здесь минус еще от Ланевского 12-4 К сожалению, тут борьба получается Ну, такая себе А вот, кстати, и сама незабудка у нас появилась В чатике на трансляции сейчас И увидит она, как Ромашка Мстит за нее Потому что, напоминаю, никнейм у ромашки Месть за незабуд. Ну, за незабудку, соответственно, как вы понимаете. 12-4. Пистолетка мимо кассы 0.16 у Пуси. Саня пошли в паб к вечерам. Блин, а в какой? Мобильный или компьютерный? Я просто в компьютерный вообще прям не убью даже никого. А в мобильный убью максимум, только если бот какой-то придет. Но сегодня я сразу говорю, точно нет, потому что сегодня у меня не будет времени Мне сегодня нарезать матчи, выкладывать их Сегодня я занят до глубокой ночи Два дигла против двух калашей И вот о чем я и говорил Кучерявые монстры будут играть медленно И это является самой большой роковой ошибкой Потому что медленная эта атака Нахрен изжила себя еще во времена, когда динозавры ходили по этой планете СКС минус 1 и минус 2. Почему? Да потому что мы выходим медленно по одному, чтобы ребятам с Диглов было проще нас убивать, дорогие друзья. Именно так и не иначе. Я говорил это в 1-8, в четвертьфинале, в полуфинале. Но ко мне не прислушиваются. Пока что кучерявые монстры будут терпеть начинающийся камбэк против них. Я думаю, может пойти Много всего очень неприятного Но, в общем, надо понимать Что я-то на самом деле Рабочую мету толкал Что медленно не надо выходить Тем более, когда соперник с пистолетами Он же, черт возьми, только этого и ждет Ну, теперь два глока Сейчас бы вот с глоками бы халдить, серьезно Ну, сейчас бы с глоками Оооо, а почему каски нету, елки палки пуся? Ну должна ж быть каска-то куплена, СКС Понимаю, понимаю, 13-5 Ну здесь, конечно, лицо, на э -э -э Налицо вот результат Помнишь, ХПГ против БН также ходили медленно, итог 16-0 Ну вот, собственно, чё Собственно, вот такой вот как бы итог. Но матч, матч не помню такой. Но гляну после стрима обязательно. Освяжу себе память, так скажем. Итак, Хена, подвиньтесь. У нас здесь еще один 0 на 17 пришел. Удастся ли побить рекорд? Удастся ли сделать 0 на 18? За Дестру! минус пуся. Ну что, СКС... Хороший хэдшот. Минус за дестру. Один на один с ромашкой. Какая каска? Ну, шлема второго не было. Как бы, какая, какая, какая каска? Очевидно же. Каска, шлем. На жаргоне игровом. Глок э, с двух пуль убивает в голову. Только в том случае... не незабудка! Только из-за того, что ты девушка... Я сделаю вот так. Но это просто, чтобы ты понимала. Что такие вещи нельзя, к сожалению, писать в чат. И это касается абсолютно всех. Бан закончится через 5 минут. Но. В следующий раз дам на постоянку. 13-6, дорогие друзья, не надо просто, типа, там говорить, что уже 0 на 18, мы не должны были знать заранее, что уже 0 на 18, это спойлер, я очень против спойлеров, всем салам, Нурсултан, приветствую, ну что, 6.13, 0 на 18, все, больше не троллим Хену, потому что Хена теперь нам не интересен он слишком хорошо сыграл в том матче У него была статистика всего лишь что 0 к 17 А вот Пуся показал нам, что Оказывается, можно играть и вот приблизительно вот так За Дестру, то есть Ланевский Минус Пуся, это 0 на 19 Продолжаем Так ее убили, она написала, что типа уже Так она не играет Она не играет Она написала статистику игрока с ником Пуся В момент, пока этого еще не было Поэтому я, собственно, говорю Это не спойлер счета Поэтому здесь э -э Небольшая блокировочка на 5 минут Я говорил, сегодня уже товарищ с ником Эксклюзив улетел в бан Потому что заспойлерил счет как бы к этому я всегда отношусь очень строго, потому что есть люди, которым действительно любопытно, интересно, и спойлерами убивается весь интерес и любопытство. 0 на 19, пусть-ка, герой. Это уже было? Она написала? Нет, я только сказал 0.17, смотрю в чат, а она пишет уже 0.18. Ну вы чего, камон. Или, блин, ну ладно, может быть, я допускаю, я пересмотрю. Я пересмотрю, пока будет разминка на второй карте. А потому что я чувствую, эта карта закончится очень быстро. 15-6, э, что-то как-то кучерявые без шансов уничтожают. Уничтожают, причем прям в полной мере. В полной мере настолько, что 0 на 20 у Пуси. Один СКС, ну не справляется. Пуся, пожалуйста, убейте кого-то. Хотя бы под конец карты сделайте подарок зрителям. Я тебе матч пока скину, Сп спасибо, Карма, хорошо а, Минус от Ланевского, пуся Нет, нет, дорогие друзья Увы, увы, увы, увы и ах Впереди нас ожидает карта Dust 2 а, Значит, разыгрываться будет точка Б и мидл непосредственно Ну а счет у нас 1-0 в пользу коллектива а, Кучерявые монстры